здравствуйте дорогие друзья приветствую вас на канале планета информации сегодня мы с вами будем подключать монетизацию моего youtube канала как многим уже известно что с января 2018 года youtube изменил правила и сейчас пройти одобрение монетизации можно только после того как на вашем канале наберется одна тысяча подписчиков и тысячи часов просмотров одну тысячу подписчиков я набрал уже давно и вот только недавно набралось наконец-таки тысячи часов просмотров сначала я вообще не планировал подключать рекламу Рекламу от сенс так как у меня такая тематика что на просмотров какие-то существенные цифры заработать нереально но сейчас я подумал что пусть будет тем более ролики на канале скоро будут выходить намного чаще чем раз в неделю я планирую активно начать заниматься прокачкой своего канала так что лишним думаю не будет может какая-никакая тыщенка в месяц будет капать и то приятно учитывая то что это заработок можно сказать на полном пассиве Итак, погнали подключать монетизацию Первым делом заходим в творческую студию. Я сразу же перейду в классическую студию, так как мне удобно работать именно там. Не совсем это правильно, конечно. В скором времени YouTube основательно перейдет на новую творческую студию, поэтому по-хорошему нужно учиться работать в ней. Это не совсем сложно, просто нужно уделить этому немного времени. Далее переходим во вкладку «Канал» и тут в окне «Монетизация» нужно нажать на кнопку «Включить». Для подключения монетизации нужно выполнить 4 условия. Первое, это, как я уже говорил, нужно набрать на своем канале 1000 подписчиков и 4000 часов просмотров. Второе, это связать канал с AdSense и настроить его. Далее нужно настроить показ рекламы и указать, какая именно реклама будет показываться на вашем канале. И крайний четвертый пункт тут нужно будет просто подождать. Подождать, пока роботы YouTube проверят все три вышеизложенных пункта, о которых я говорил. Как тут указано, обычно проверка занимает не больше месяца, но в последнее время многие стали жаловаться, что проверка занимает намного больше времени и у некоторых она достигает полугода. Как будет у меня я не знаю, поэтому остается только ждать. Итак, теперь подробнее и по порядку. Первый пункт, как вы видите, у меня уже выполнен. Я набрал 1000 подписчиков и 4000 часов просмотров. Эта галочка у вас автоматически станет зеленой после достижения этих результатов. Переходим ко второму пункту. Нужно связать ваш канал с AdSense. Нажимаем начать. Тут нас уведомляют о том, что мы будем перенаправлены на сайт AdSense, чтобы синхронизировать его с вашим YouTube каналом. И если у вас еще нет аккаунта AdSense, вам нужно создать новый. Я еще не настраивал аккаунт в Google AdSense, поэтому сейчас меня должно перебросить на страницу регистрации. Нажимаем «Далее» и выбираем свой аккаунт. В окне ваш сайт уже автоматически будет отображена ссылка на ваш канал. Тут я поставлю галочку, что хочу получать справочные материалы, чтобы повысить эффективность рекламы. Лишним я думаю не будет. Выбираем страну. Тут нужно обязательно честно ее выбирать. Где-то я слышал советы, что нужно ставить Англию, Великобританию, США и так далее. Это все кромешний бред. Потому как после одобрения заявки вам идентификатор на почту придет на ваш физический адрес. И если вы, например, сейчас поставите Великобританию, а потом на ваш адрес в бумажном письме придет пин-код на ваш фактический адрес, то в связи с этими несоответствиями потом у вас возникнут проблемы. Тут мы, как русский человек, внимательно читаем пользовательское соглашение и соглашаемся с ним. Нажимаем «Создать аккаунт» и нас перебрасывает на главную страницу Google Adsense. Тут у нас выскакивают подсказки, пролистываем их и нажимаем LKM на начало работы. Здесь я не буду показывать свои личные данные, страну, адрес, индекс. Заполняем опять же все честно, потому что платежные реквизиты должны соответствовать вашему адресу. Поэтому если вы в предыдущем пункте поставили Россию, собственно и тут нужно все честно и безошибочно заполнять. Нажимаем отправить, сейчас нас перебросит на исходную страницу и теперь переходим к третьему пункту нужно выбрать какую рекламу показывать жмем начать и перед нами открывается меню настройки первое это медийная реклама она показывается только на компьютерах вот тут вот сбоку Аверлей наполовину прозрачные баннеры отображающиеся в нижней половине ролика рекламные подсказки это такие тизеры выводящиеся на экран на несколько секунд и самые распространенные которые уже всех задолбали это объявление с возможностью пропуска. Также еще через какое-то время тут появится доступ к объявлениям без возможности пропуска. Это, по-моему, включается по достижению какого-то числа просмотров или что-то в этом роде. В общем, когда такая возможность появится, то AdSense вас об этом уведомит. Тут ничего, по сути, мудрить не нужно. Везде ставим галочки и жмем «Сохранить». Ну и теперь, собственно, остается четвертый, самый долгий пункт. Тут нужно просто ждать. И после одобрения заявки на ваш аккаунт в AdSense начнут капать деньги за показ рекламы с ваших роликов. Самый популярный способ обналичивания в России это вывод на электронные деньги. В данный момент Google сотрудничает лишь с несколькими сервисами. Насколько мне известно для отечественных пользователей оптимальным является Rapido, который позволяет переводить деньги на ваш расчетный счет в банке или на WebMoney. Вот собственно и все. Подключили мы монетизацию, кому было полезно данное видео, по Поставьте к нему пожалуйста лайк и не забудьте подписаться на канал. На сегодня это все. Всем пока.